Трогательная сказка-притча. Мудрое послание для взрослых и детей. Балет «Маленький принц». 29 сентября в Большом Театре Беларуси. Посвящается 90-летию выдающегося композитора Евгения Глебова.